Я забрал заказ мой. Сейчас возвращаюсь в землянку. Все, покажу, расскажу. Всем привет, привет! Вот решил дверь облегчить, а то уже совсем не могу ее поднять, тяжеленная стала. И плюс он там еще лопнула перегородка. Сейчас хочу сделать, поднять, чтобы ее под, приподнимать сюда, за веревку. А не, не вверх. Вот так труба у меня там спрятана. Стала есть одна рана, часов сбегал до города, забрал, заказывал в коробку, мне сделали соснову. А, а мне же заказали сделать резные нарды, недорогие, за, за 5000 сделаем нардишки, вот такую коробочку мне сделали, Помню нарезать, настроение отличное, сейчас доделываем дверь, и будем ставить чайник, погреем чай, попьем и будем заниматься уже дальше. Пятюшку растапливаю Пока ходил, потухло Прогорело все Водички набрал еще Эта вода у меня как на готовку и на чай А техническую воду я уже снег топлю Чай, чай мне как-то не очень нравится из этого, из снега топленого. Не, не тот вкус уже серд. Вот так вот. Сейчас уже нагреваться начинает. Сейчас чаек погреем. Надо будет еще сварить. Картошки сегодня сварим. С рыбой. С консервой. упор так и не сделал, упор надо Вы любите под микроскопом рассматривать всякие предметы интересно ну вот мне интересно структуру как смотреть разных вещей пишите комментарии кстати там птичек видели это место прикормил сейчас прилетают туда Сейчас буду постоянно туда кидать семечки, хлебушек. Будут у нас кадры с птичками. Кормушку никак не хотят. Ну и ладно. Потом установлю экшн-камеру. ну на... Замаскирую ее снегом. И положу семечек. Ну и хлебушка совсем вблизи, попробуем поснимать их да, интересно тоже зверушек снимать это все, интересный процесс, даже сам лисичку бы еще поймать я не знаю, еще следы вижу, но они в разброс надо как-то ее приманить Леса здесь неподалеку есть, живет. Вживую-то я ее видел. Тут раз иду, она смотрит на меня. Из-под дерева сидит. Посидела, посидела, посмотрела и убежала. Заснять не успел. Ладно, будем про проектировать. Сейчас начартим, нарисуем там все. Вот такая коробочка нарт 50 на 20. Здесь рисунки. По заказу медведь. Один с одной стороны будет, другой с другой какого медведя посерединке в середине сделаем там еще еще и надо будет один эскиз он скинул тоже добавить через через переводку это все переведу будем вырезать так что если кому-то еще тоже понадобится но эти будут простые нарды как бюджетный вариант 5000 всего лишь стоит можно конечно подороже и полностью резны здесь будет посередине резьба думаю края сделаю рваные ну и все наверно внутри рисунки ну такие просто простенькие вот если надо, кому-нибудь можно и дешевое сделаем. Кому-то, если надо, дорогие, можно дорогие сделать. У меня дорогие там есть ты уже видели, наверное. Еще пол наверное, там доделывать. Но те уже 20, будут, наверное, 25 стоят. Там и снаружи все изрезано, и изнутри будет изрезано. Залитая эпоксид, эпоксидная смола. Короче, такая будет. <смех> а я даже и не видел их, тут, не слышал. Значит, тут тоже можно вешать. Ладно, здесь еще тоже покормим. А я уж неделю, наверное, не проверял, думал, так и лежит все. Сейчас еще насыпим-то. Класс. <смех> Работает. Это а я уже разочаровался, думаю, не работает моя кормушка. здесь сейчас подберу, может лапу еще сделаю, ну, ногти. Ладно, похлебку поставим, рыц на, на, на обед уха будет. помните как дымила эта печка ну это которая из кирпича была-то. стоит трубой это печка очень было видно что он печка топится а здесь вообще даже дыма ни, ни капельки нет так чуть-чуть Вблизи только видно, что дым, дымится там, ну это, горит что-то. Классно, М для маскировки вообще шикарно. Вот когда разгорается, так дымит, а потом вообще не видно ни, ни капельки. Okay. <laughs> Ну, все. стеканка закончила наконец -таки. Сейчас буду саму рожицу прорисовывать. Вот такая работа на дому землянки сперва стамеской порезал нарезал этот шерсть а сейчас вот такой щеткой металлической еще вот так прохожу что мелкие мелкие волосинки получились так получается этот Медведь посимпатичнее будет, чем тот, который в прошлый раз, раз вырезал скульптурку, да? А, говорю, геометрию плоско-рельефную, нормально получается. Вот такой вот бюджетненький рисунок. С другой стороны тоже будет мишка. Ну, там немного другой. Лапу здесь не буду делать, на то и, наверное, буду здесь ни к чему вот сейчас делаем рваные края показываю как треугольная стамеска делать нетрудно трудно, а смотрится так интересно в принципе ну, вот так вот друзья получилось итоге здесь будут еще большие орнаменты такой вот медведь борта тоже маленький рвана сделал порезал здесь нарезал структуру дерева здесь орнамент сделал оставшийся фон тоже сделал структуру дерева внутри Тоже нарисуем потом домики станут на сегодня буду заканчивать время уже много супят сварился сейчас покушаем Вот так сегодня поработали вполне неплохо почти закончил половинку одну двери хотелось еще поделать Ладно уж, завтра спина стоит на какую-нибудь парту кресло качалку ну, она неудобно все равно если облокотишься спиной это удобно вырезать надо как-то на концерн чтобы... даже за столом сидишь вырезаешь и то устует спина Ладно, хорошо это да ушиться удалось зеленого лучка не хватает так приятного аппетита всем